здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на разборе восьмой вариант из егэшного сборника от ященко на 36 вариантов эпишного 2023 года вот как то так меня зовут виктор это канал мистер Матлесон, пока еще мы называемся так но, скорее всего, я переименую. скорость. все равно просмотров нет, поэтому, в принципе, по боку. чтоб не переименоваться, давно хотел это, в принципе, сделать. Ладно, это было лирическое отступление, давайте посмотрим первое задание. Есть треугольник АВС, известно, что АС и ВС равны, то есть у нас равнобедренный треугольник, да. Высота АН AH равна 8, BH равна 20 и надо найти тангенс ВАС. Быстро накидаем равнобедренный треугольник. Вот пусть как-то так он выглядит. Здесь будет А, здесь будет С, здесь будет Б. Что можно сказать? Угол А равен углу Б, соответственно, и тангенс этих углов будут абсолютно одинаковые. При этом провели высоту АН, AH, то есть провели перпендикуляр. Он равен 8. БН при этом равен 20. Да? Хорошо. И нам с вами необходимо найти, ну, в данном случае, фактически тангенс угла Б. Это отношение длины противолежащего катета в треугольнике AHB к прилежащему. То есть 8 к 20, что в свою очередь дает 0,4. 0,4 запишем. Дальше. У нас есть многогранник, вершинами которого являются точки A1, B1, F1. То есть A1, B1, F1. Фактически это основание наше будет. И точка Е вершинка. То есть в чем смысл? Фактически нас просят найти в данном случае объем треугольной призмы, основанием которой является А1, b 1 F1, а вершина является Е. Ну и, соответственно, высота у этой треугольной пирамиды. Но ну, это будет ЕЕ1, то есть это перпендикуляр чему все это? Дело в том, что объем нашей первоначальной призмы, то есть вот это А, В, С до Ф1, это площадь основания, то есть А1, В1, ну, до 1 умноженная на высоту. Ну, давайте на Е1 напишем. А объем нашей треугольной пирамиды, это 1 третья площади А1, В1, Ф1, на ту же самую ЕЕ1. Так вот, если мы узнаем, как относится площадь шестиугольника к площади треугольника, мы сможем один объем выразить через другой объем. А относятся они достаточно легко и просто. Вот смотрите, вот у вас правильный шестиугольник, просто какой-нибудь. Хотя давайте не какой-нибудь, не совсем он, конечно, получился правильный. Но был бы с ним, правильный, то есть он равносторонний. Раз мы через единицы, ну давайте единицы. Если провести вот таким образом диагонали, данный шестиугольник разбивается на 6 равносторонних треугольников. То есть, вот эти все отрезки у него равны. При этом, раз он равносторонний, то у нас получается 60 градусов. Сторону возьмем за А, соответственно, площадь будет вычисляться как? Как площадь треугольника равностороннего, то есть, 1 вторая А умножить на А на синус 60. Ну и, соответственно, таких треугольников 6. То есть получается у нас 1 вторая А в квадрате на корень из 3 на 2. Ну и получается на 6. В данном случае можно немножечко посокращать, конечно же. Будет 3 корня из 3 А в квадрате и делить на 2. Теперь смотрите, у нас отсекается вот таким вот макаром треугольник. Здесь 120 градусов. То есть площадь данного треугольника это 1 вторая. А умножить на А на синус 120. А синус 120 это те же самые синус 160. О, 160, просто 60. То есть 1 вторая А в квадрате на корень из 3 на 2. То есть получается корень из 3 А в квадрате на 4. Да уже на самом деле, глядя вот сюда, можно сказать и вот сюда, что вот эта площадь, единственная, давайте здесь H возьмем, Ша, 6 раз меньше, чем s Ша. Поэтому наш конечный объем, как мы можем расписать, давайте здесь распишем. 1 третья от 1 шестой, ну потому что вот это составляет 1 шестую от этого. Ну и соответственно на объем первоначальной призмы, то есть ABC это F1. То есть будет 1 18 умножить на 10 и умножить на 9. Ну, в данном случае если посокращать будет 5. Вот, в принципе, все решение. Дальше. Группа 32 человека. У нас вертолет закидывает по 4 человека за рейс. Надо узнать вероятность того, что полетит четвертым рейсом. Ну, в данном случае все очень просто. Надо просто узнать, сколько человек за рейс летит. Их 4 и поделить на общее количество. Человеков 4,32. Это 1,8. То есть 0,125. Тысячных. Записали Дальше Игральную кость бросали до тех пор Пока сумма всех выпавших очков Не превысила число 9 Какая вероятность того, что для этого потребовалось 3 броска В принципе задание несложное, Но расписывать много Вот смотрите, пусть у нас броски идут То есть первый бросок, второй бросок Третий бросок Как мы можем набрать э, Число, которое превысит 9 То есть нам же за три броска Надо, чтобы превышали Предположим, на первом выпала единица. На втором тогда что может выпасть? О, троечка, здесь шестерочка. Сколько в сумме? Получилось 10. Превышает, превышает. Если бы, например, на втором броске выпала единица тоже, то на третьем броске бы не хватило. Даже если шестерка выпадет, то мы больше 9 не наберем. Мы пытаемся аналогичными, аналогичными, аналогичными рассуждениями. Если четверка выпадает, то здесь может выпасть 5 или 6. Если пятерка вторым броском, то 4, 5 или 6 может выпасть. Ну и, соответственно, если шестерка выпадает, то может выпасть 3, 4, 5, 6. То есть, один исход, два исхода, три исхода, 4 исхода. Ну и на самом деле достаточно расписать абсолютно все вот так броски. То есть, у вас могло выпасть 2, 2, 6, потом... 2 3 5 6 я думаю смысл понятен то есть тут будет до 26 и от 2 до 6 потом то же самое с троечкой то есть строчкой будет 316 и закончится все это хозяйство как 36 а здесь соответственно от 1 до 6 Потом с четверочкой также, то есть 4, 1, от 5 до 6, закончится все это хозяйство. У нас 4, 5, 1, 6. Смотрите, какой момент. А вот 4, 6 мы уже не возьмем. Почему? Если у вас выпадет 4, 6, то уже на втором броске у вас будет больше 9. И, соответственно, все, броски прекратятся. Третьего броска не будет. Поэтому на 4,5 у нас все заканчивается. Ну, аналогично смотрится с пятеркой. То есть у нас 5,1 от 4 до 6. И заканчивается все это на моменте 5,4,1,6. Понятно, 5,5 уже не смотрим. Опять по той же самой причине, что 5,5 в сумме 10. То есть на втором броске все закончилось. И здесь, соответственно, 6,1 от 3 до 6. Заканчивается все это хозяйство 6, 3 от 1 до 6. И считаем вообще количество комбинаций везде. То есть здесь у нас количество комбинаций получается 1, 2, 3, 4, соответственно 5. Здесь количество комбинаций получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь количество получается комбинаций 2, 3, 4, 5, 6 – но это я сразу по линиям считаю. То есть, если вы будете все расписывать, у вас такие же будут получаться. Здесь, соответственно, 3, 4, 5, 6. Ну и здесь получается 4, 5, 6. Сколько всего комбинаций в итоге? Всего комбинаций 99. А сколько комбинаций у нас получается на 3 броска? Смотрите, у вас на 1 бросок 6 исходов. Количество бросков 3. Поэтому 6 в 3 это вообще количество исходов. На 3 броска, то есть 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Вот если все-все-все посчитать до 6, 6, 6, будет 216 сходов. Соответственно, наша с вами вероятность это 99,216. Единственное, здесь надо округлять до сотых, то есть вы будете считать. Это приблизительно 0,458. Если округлить до сотого, то это 0,46 вот, в принципе, все решение для данного задания. Давайте посмотрим пятое. Что у нас там? Угу. Там у нас показательное уравнение. Что нужно понимать? Дело в том, что 729 это 9 в третьей степени. 1 девятая это 9 в минус первой степени. И у вас тогда получается 9 в минус первой в степени х плюс 4... На 9 в третьей. Ну понятно, когда у вас идет степень в степени, то показатели степени перемножаются. Соответственно, вы получаете подобное уравнение. Так как основание степени теперь одинаковое, можно его убрать. То есть будет минус x минус 4 равно 3. Значит, минус x равно 7. Значит, x равен минус 7. Достаточно все легко и просто. Дальше, найдите значение выражения. Что тут нужно понимать? Ну, понимать тут простую вещь надо. Что, например, 1,25 это то же самое, что 5 делить на 4. Это то же самое, что 4 делить на 5 в минус 1. И то же самое, что 0,8 в минус 1. Соответственно, вот ваш вот этот логарифм первый, логарифм 1,25 по основанию 6, можно представить как Логарифм 0,8 в минус 1 по основанию 6. Или как минус 1 умножить на логарифм 0,8 по основанию 6. При этом любой логарифм можно перевернуть. То есть, минус 1 как единица делить. И вот они меняются местами. То есть, становится 6 по основанию 0,8. Что тогда у нас получается? А получается у нас как бы минус 1 делить на логарифм 6 по основанию 0,8 и умножить на логарифм 6 по основанию 0,8. Понятно, они сокращаются, остается минус 1. Это соответственно будет ответ на данное задание. Хорошо, дальше. У нас изображен график функции, надо определить. Сколько точек, в которых касательно графика функции Параллельно прямой у равно минус 4 ну, Что такое у равно минус 4? Это фактически прямая, проходящая через ординату минус 4 Вот так вот Сколько таких точек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Фактически семь штук Хотя вот на самом деле тут Должно быть не 7 штук, почему? Вот смотрите, 1, 2, 3. Вот эта прямая сама как раз и есть минус 4. Она проходит через 3 точки. То есть надо написать это параллельно прямой или совпадает. Вот тогда было бы правильно. А иначе грамотнее было бы говорить 1, 2, 3, 4. Вот такой вот нюансик. Дальше. Высота над землей бро... подброшенного... Верх мяча меняется по закону. Соответственно, сколько мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров. Что получается? У нас h от t должно быть больше, либо равно чем 3. Ну, подставляем. То есть, минус 5t квадрат плюс 11t. Плюс 1 должно быть больше, либо равно 3. Соответственно, 5t квадрат минус 11t. Плюс получается... 2 должно быть меньше либо равно 0. Это я перенес в левую часть и умножил на минус 1. Дискриминант в таком случае. 121 минус так, 20, соответственно, 40. То есть это 81 или 9 в квадрате. т 1 будет 11 плюс 9 делить на 10. То есть 2. т 2 это 11 минус 9 делить на 10. 0,2. То есть что мы получаем? Наше неравенство выполняется... На отрезке от 0,2 до 2, то есть вот здесь. Ну и сколько здесь секунд в таком случае? Ну а секунд в таком случае здесь 2 минус 0,2, это 1,8. Ну и естественно вот эти 1,8 у вас в ответ и пойдет. Дальше. Имеется два сосуда. Первый 25 килограмм содержит, второй 20 килограмм кислоты различной концентрации. Если их слить, то получится концентрация 52%. Если же слить равные массы данных жидкостей, то на выходе получается 53% кислоты. Ну и надо узнать, сколько килограмм кислоты содержится в первом сосуде. Хорошо. Что мы с вами сделаем? Мы сейчас будем рисовать. Мы сейчас художники. Такие вот... Ну, если что, малею, чем можно, нам нельзя, что ли? Вот у вас 25 килограмм. Мы не знаем долю кислоты. То есть, давайте мы возьмем x это доля. То есть, не проценты, а именно доля. То есть, например, вот процентов 30, а доля тогда 0,3. То есть, доля вычисляется как процент делить на 100. Соответственно, кислоты в нем уже будет 25 умножить на x килограмм. Прибавляют у вас... 20-килограммовый раствор. Доля кислоты в нем Y. То есть, соответственно, 20 на Y килограмм. На выходе что мы получаем? Масса выхода, соответственно, 45 килограмм. Но это вот тупо 25 и 20. Кислоты в нем получается 25X плюс 20Y. Но при этом он идет 52-процентный. То есть, доля значит 0,52, и вот эту же, скажем так, сумму можно записать как 0,52 от 45. Поэтому первое наше уравнение 0,25. Так, только не 0,525, 0,525, да. 25х плюс 20 y равно 0,52 от 45. Второе уравнение также строится. Единственный момент, смотрите, нам надо первый сосуд, поэтому мы возьмем по 20 килограмм То есть 20х плюс 20у равно 0,53 от 40. Почему взяли так? Дело в том, что, вот видите, одинаковые. Сейчас мы спокойно с первого уравнения второе вычитаем и получаем просто, что 5х... Равно 0,52 от 45 минус 0,53 от 40. То есть сразу можно найти x. В таком случае у нас получается, если посчитать, 5x равно 2,2 и x равен 0,44. 44 То есть у нас 44% раствор был. Но нам необходимо найти массу именно. Поэтому мы 25 умножаем на 0,44. И получается, что кислоты было 11 кг. То есть в первом растворе. Поэтому 11 будет наш ответ. Дальше. Есть рисунок. На нем изображены два графика. Первый это у нас ветвь параболы. Второй это прямая. Соответственно надо найти абсциссу точки А. Ну что у нас получается? С прямой все очень легко. Прямая у нас задается как x плюс 1. А, почему так происходит? Вот смотрите, у нас есть стандартный график прямой, который проходит как бисектриса прямого угла. Это y равно x. И вот она у нас смещена на единицу вверх. Как раз вот это плюс один дает смещение. Ну вот коэффициент b как раз дает смещение относительно оси OX. То есть по оси OY он вверх-вниз гоняется. То есть плюс значит вверх, минус значит вниз. Костенка меняет наклон, а наклон у нас не поменялся. Поэтому проще всего посчитать так. Конечно, кому так сложно, берите две точки, решайте систему. Я показывал других вариантов, как это делается. Теперь, касаясь, например, f от x. Тут тоже достаточно легко. У нас стандартная f от x равная корень из x. Она проходит через точку 1,1, Потом она идет через точку 2,4. То есть, это вот такая веточка параболы. А что мы смотрим? У нас вместо 4,2, конечно же. Вместо двойки здесь идет пятерка. Вот в этой точке. То есть во сколько раз увеличился? Увеличилось в 2,5. А как раз коэффициент а и дает это увеличение. То есть f от x у вас 2,5 корня из x. Все. То есть достаточно просто все это сделалось. Никаких проблем. Но нам надо точку пересечения найти. Соответственно, что мы делаем? Мы приравниваем f от x и g от x. То есть x плюс 1 равно 2,5 корня из x. Что надо сделать? Обе части возвести в квадрат, то есть 6,25х равно х в квадрате плюс 2х плюс 1. но ну, а мы помним, да, что правая часть тогда, ну в данном случае левая, которая без корня должна быть обязательно не отрицательной. Иначе равносильности не будет. Что получается у нас? Х в квадрате, соответственно, минус 4,25х плюс 1. Я не люблю работать с подобным. Поэтому на 4 умножить 4х в квадрате минус 17х, соответственно, плюс 4. Дискриминант в таком случае получается так. 289 минус 64 это 15 в квадрате. Значит, x с одной стороны это 17 плюс 15. Делить на сколько там? На 8, да. Сколько там, 17 плюс 15? А, я не могу посчитать 4 будет, все логично, да Ну и x, соответственно, второе 17 минус 15 делить на 8 Это 0,25 Ну посмотрим, понятно, что четверка, вот она Это b А нам как раз H надо найти То есть вот эту Это 0,25 Все, посчитали Дальше. Найдите наименьшее значение функции. Что надо сделать? Надо найти производную. А, Производная 6х это 6. Производная минус 6 синус х это минус 6 косинус х. Переравнять к нулю. Все. Ну, вообще на самом деле конечно решается. Это, там косинус х равно единице и х равен 2 При Учете, что n это целое число. Да, круто, но на самом деле, если вы прямой начертите и, соответственно, посмотрите, какие знаки производная принимает. То есть возьмите вот 0, возьмите там 2π, возьмите 4π. То есть это когда у нас производная равна 0. И начните вычитать, у вас получится клевая штука, что значение производной всегда, соответственно, положительное. И наименьшее значение тогда будет в начале промежутка. То есть у вас положительное, положительное, положительное, положительное. То есть, График выглядит примерно вот так вот Он дошел до сюда, потом пошел так Дальше раз, 2, 0 ну и так далее и тому подобное Все он всегда возрастает Понятно, что если он всегда возрастает, наименьшее в начале промежутка находится Поэтому находим значение функции в точке 0 6 на 0, минус 6 синус 0, это опять же 0, ну и плюс 17 Понятное дело, что в таком случае мы получим просто 17 Записали Дальше, хотя может и не так выглядит, ну схематично можно так нарисовать, конечно. Дальше, решите уравнение. Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку. Да? Ну что мы с вами будем делать? Мы будем с вами все раскидывать. Погнали! Вот у нас есть логарифм 8 х квадрате по основанию 2, да еще и в квадрате. Сначала раскидаем как сумму логарифмов. То есть, вот таким вот макаром. Но не забываем, что это все еще в квадрате. То есть, получается 3 плюс 2 логарифм. Ну, на самом деле, конечно, модуль. То есть на самом деле, вот так это все должно выглядеть. Но у нас мы сразу напишем, что э, решение уравнения определено при x больше нуля. И не паримся. И тогда можно этот модуль убрать. Потому что у нас вот здесь есть 2x, однозначно все равно 2x будет больше нуля, значит x положительный, и вообще не паримся. А модуль в таком случае раскрывается, в данном случае не меняя свои знаки. То есть вот так вот это хозяйство все теперь выглядит. Аналогично логарифм 2x по основанию 4. Естественно, сначала мы четверку представляем, как 2 в квадрате и выносим степень, ну показатель степени, конечно же, то есть 2x по основанию 2. Получается 1 вторая логарифм 2 по основанию 2 и плюс логарифм x по основанию 2. То есть это будет 1 вторая на 1 плюс логарифм x по основанию 2. Все, мы везде выделили логарифм x по основанию 2. То есть мы его можем спокойненько заменить. Делаем замену. То есть замена логарифмы x по основанию 2 на какой-нибудь t. И что мы получаем? Получаем мы с вами 3 плюс 2t в квадрате. Да? Да. Минус 1 вторая. 1 плюс t минус 1 равно 0. Хорошо. Ну, остается раскрыть скобки, привести подобное. То есть, 9 там, плюс сколько, 12, да? Да, плюс 12t плюс 4t квадрат минус 0,5. Минус 0,5t минус 1 равно 0. То есть, остается 4t в квадрате. Так, сколько там будет у нас? Минус 11... Нет, не минус, конечно. Плюс 11,5t. Дальше что? Плюс 7,5. Ну, единственное, я не люблю работать с дробными, поэтому лучше вот так. 8t квадрат плюс 23t плюс 15 равно 0. Все, можно раскидывать. То есть дискриминант в данном случае получается 529, 480, 49. Значит, t с одной стороны у нас минус 23 плюс 7 делить на 16. Это минус 1. И с другой стороны, соответственно, минус 23 минус 7 делить на 16. Это минус 15 восьмых. Если мы сделаем с вами обратную замену, то у нас выходят уже логарифмы. То есть, логарифм x по основанию 2. Это минус 1 и логарифм х по основанию 2 это минус 15 восьмых. Что в таком случае остается? Ну, с одной стороны, это 2 а в минус 1, то есть все просто, 1 вторая, с другой стороны, 2 в степени минус 15 восьмых. То есть это единица делить на 2. Корень восьмой степени из 2 в 15. Аж вот так будет выглядеть. Можно, конечно, вынести, то есть записать, например, как 1 делить на 2 корень восьмой степени из 2 в седьмой. Пожалуйста, так тоже можно. Можно от рационализации избавиться. То есть умножить на корень восьмой степени из 2. Получится как бы корень восьмой степени из 2 делить на 4. Такое тоже возможно. Ну хорошо, теперь пункт б. Нам надо... От 0,4 до 0,8 корня найти. Ну, понятно, что вот это лежит. А вот со вторым немножко посложнее. То есть, что мы с вами будем делать? Мы будем сравнивать. То есть, вот это 1 делить на корень восьмой степени из 2 в 15, получается. И сколько там? Восемь То есть, нам надо сравнить, кто из них больше. Ну, понятно, какие преобразования мы с вами можем сделать. То есть, вынести, да, то есть, как я и хотел. 1 делить на 2 корня восьмой степени из 2 в седьмой, получается, и что там у нас выходит с вами? Правильные. А, нет, я не с этим буду сравнивать, Я давайте лучше с четырьмя десятыми, мне кажется, что лучше здесь сравнивать, да. То есть и 2 пятых. Что дальше можно сделать? Ну, естественно, обе части умножить на 2, то есть уже сравнение идет. Единица, корень восьмой степени из 2 в седьмой и, соответственно, 4 пятых. Понятно, к чему это? Если вот это окажется больше, чем вот это, то корень наш просто не залетит. Потому что что-то я разогнался с 8 и сравнивать. Понятно, что это число будет меньше 80, десятых. То есть надо с 40 десятыми именно сравнивать. Дальше что мы с вами можем сделать? Ну, в принципе, давайте в четвертую степень. У нас оба числа положительные, поэтому можно так сделать. То есть если мы в четвертой степени обе части возведем, у нас получается просто корень второй степени. То есть 4 восьмерка на 4 сократится из 2 в 7, соответственно, и 4 5 в 4. Вот так вот выходит. Ну, понятно, что 4 5 в 4 это 256 625. Вот. А тут как бы число явно меньше. Потому что тут еще единицы. Тут же 256, ну, соответственно, вот так у нас знаки начинаются. А если так знаки идут, то наш второй корешочек, он... Не входят в промежуток. Вот, в принципе, оценка и все решение. Дальше. Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды. SABCD относится к боковому ребру как один корню из двух. Через D проведена плоскость альфа перпендикулярная боковому ребру СБ и пересекающая его в точке М. Докажите, что сечение пирамиды плоскостью альфа это четырехугольник, диагонали которого перпендикулярны. Найдите площадь этого сечения, если боковое ребро пирамиды равно, ну, получается, соответственно, 6. Хорошо, что мы с вами будем делать? Ну, для начала мы нарисуем пирамиду. Так вот, раз, два, пусть она как-нибудь так идет. Вот, мне кажется, сейчас мелковато будет, ну, ладно. 3, 4, пять, шесть. Введем обозначение. Здесь будет буковка А, Б, С, Д. Здесь, соответственно, С. У нас идет перпендикуляр. То есть, если наше сечение альфа будет перпендикулярно С, то мы через точечку Д проводим спокойно перпендикуляр. У нас же какое свойство? Если прямая перпендикулярна плоскостью, то она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости. Поэтому мы из D и провели прямую, например, DM перпендикулярно SB. То есть плоскость пройдет через вот эту прямую. Надо дальше дочертить. Ну вот смотрите, как мы на самом деле будем чертить. Все достаточно просто. У вас есть определенные вещи. То есть, ну например, SB, ребро, оно обязательно перпендикулярно AC. Почему так получается? Ну, естественно, у вас AC это диагональ то есть квадрата в основании. БД это тоже диагонали. А диагонали в квадрате как они идут? Они взаимно перпендикулярные. Пусть они пересекаются у нас в точке О. При этом СО SO была бы высотой данной пирамиды. Ну и вот у вас получается, что БД является на самом деле проекцией СБ на плоскости А, Б, С, Ну вот поэтому СБ перпендикулярно А, Так как проекция перпендикулярна, то по трех перпендикуляров наклонная тоже перпендикулярна. Хорошо, с этим разобрались. Теперь какой момент? При этом у нас с вами наша СБ, она перпендикулярна плоскости сечения, то есть плоскости альфа. Что тогда получается? Дело в том, что у вас SO пересекает DM в какой-то точке. Давайте эту точку обозначим за H. Следовательно, вот в этой точке H у вас плоскость альфа пересекает плоскость SAC. То есть это точка пересечения альфа и плоскости SAC. Но мы знаем, что если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую. И тогда вот через эту точку H у вас должна пойти прямая какая-то. Давайте ее назовем LN. Проведем спокойно LN. Прямую вот она у нас пошла. И при этом в данном случае LN, она в обязательном порядке будет параллельно. АС. Почему она будет параллельна АС? Ну вот смотрите, Ln у вас лежит в плоскости альфа. Sb перпендикулярно плоскости альфа. Следовательно, Sb перпендикулярно любой прямой в плоскости альфа. В том числе и Ln. И что мы получили? Что Sb перпендикулярно АС и перпендикулярно Ln. А эти две... Прямые лежат в одной плоскости. Значит, между собой они какие? Они параллельны. Вот, в принципе, ход рассуждений. Ну и в таком случае, если вот это все объединить, у вас получается, что D, N, M, L и есть наша плоскость альфа. Вот так вот выходит. При этом, что мы можем сказать? У вас ЛН, ну вообще не так. У вас АС перпендикулярно плоскости SBD. Почему так выходит? Дело в том, что АС перпендикулярно SO, так как SO это высота пирамиды. Второй момент, АС перпендикулярно BD, так как это диагонали квадрат. Значит, АС перпендикулярно двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости СБД. Этого достаточно. Раз она перпендикулярна плоскости, она перпендикулярна любой прямой, лежащей в плоскости. То есть AC перпендикулярна в том числе и чему? И dm. Но так как у нас AC и Ln параллельны, то Ln также будет перпендикулярна dm. Вот, в принципе, мы с вами доказали, что диагонали перпендикулярны. При этом у нас в пункте B надо найти площадь сечения. Да? Ну хорошо, давайте найдем. Что тут надо посмотреть? У нас один к корню из двух Боковое ребро относится так, точнее сторона основания к боковому ребру. Но ну вот если мы возьмем сторону основания, то есть AD за А, то боковое ребро SD будет А корней из двух. Потерем Пифагора, например, BD у вас получится тогда А плюс, А ну, в квадрате плюс А в квадрате то есть те же самые А корни из двух, то есть треугольник SBD он будет равносторонний. Если он у нас будет равносторонний, то DM, так как это перпендикуляр, это будет высота, медиана и биссектрис. То есть H это точка пересечения высот, медианы и биссектрис, то что треугольник равносторонний. То есть DM будет вычисляться каким Макаром? Ну как, например, SD. На синус угла SBD, то есть на синус 60 градусов. То есть SD умножить на корень из 3 на 2. А при этом у нас боковое ребро дано, оно 6, то есть 3 корня из трех получается. Теперь Ln. Вот смотрите, какой момент. У нас с вами SH относится к HO как 2 к 1. Потому что, опять же, точка пересечения медиан высоты бисектрис, следовательно, Ln будет относиться к AC как 2 к 3. Откуда это появляется? Ну, 2 к 1. То есть 2 части, 1 часть. Всего 3 части. То есть SO можно разделить на 3 части равных. При этом SH составляет 2 части. То есть SH относится к SO как 2 к 3. Но треугольники понятны из-за параллельности Ln и AC подобные. Вот вам 2 к 3. При этом AC как мы можем найти? Ну, а С легко найти, как А на корень из двух. Да, у нас получается. То есть, те же самые, соответственно, 6. Ну, потому что А корней из двух бокового ребра у нас тоже было. В таком случае, ЛН это 2 трети от 6, 4. А как найти площадь любого четырехугольника? А легко. Это половина произведения его диагонали. То есть, в нашем случае, это МД на ЛН. И на, получается, синус супла между ними. А мы уже доказали, что они перпендикулярны. То есть синус 90 это единица. Ну и все. То есть 1 2 на 3 корня из 3 и на 4. В данном случае получается 6 корней из 3. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Дальше. Решите неравенство. Что у нас в неравенстве тут есть? Ну, у нас есть корень, у нас есть показатели. Степени и так далее. Что нужно понимать? Если у вас представлена разность степеней с одинаковыми основаниями в виде множителя в неравенстве и справа находится 0, то можно расписать вот таким макаром. Поэтому, например, 4 минус 3х-1 мы можем представить как 3 в степени логарифм 4 по основанию 3. Минус 3 в степени х минус 1. И это расписать как логарифм 4 по основанию 3 минус х плюс 1. Ну и соответственно на 3 минус 1. Абсолютно аналогично 2 в степени 1 минус х в квадрате минус 3 мы можем представить как 2 в степени 1 минус х в квадрате минус 2 в степени логарифм 3 по основанию 2. А это расписать как 1 минус x в квадрате минус логарифм 3 по основанию 2, ну и соответственно, что там, 2 минус 1. Вот, это первый момент. Второй момент. У нас с вами есть корень четной степени. Влияет ли корень четной степени, то есть число всегда неотрицательное. на знаке неравенства ну, на разнаке не равенство. Да нет, это фактически не отрицательное число. То есть, если оно больше нуля, то есть мы на него можем поделить и не париться вообще. Если оно нулевое, надо порассуждать. То есть, что у нас получается по итогу? А по итогу у нас получается логарифм 4 по основанию 3 минус x плюс 1 на 3 минус 1. Делить на 1 минус x квадрате минус логарифм 3 по основанию 2 на 2 минус 1 больше либо равно нулю. при этом x минус 2 равно нулю и x минус 2 больше либо равно 0 откуда появилось вот это равно нулю? дело в том что если корень даст 0 из-за того что у вас неравенство не строгое оно выполнится ну а естественно если подкоренное будет меньше нуля, то неравенство не имеет смысла все вот отсюда все появляется. ну получается это убираем почему это положительные числа бог бы с ними Единственное, поменяем знак, то есть здесь запишем как единица минус, давайте вот так, 1 плюс логарифм 4 по основанию 3. А здесь запишем как x в квадрате, соответственно, минус 1 получается, да, ага. плюс, ну давайте запишем, 1 минус логарифм 3 по основанию 2, чтобы понятнее было. Вот так запишем. Но тут какой момент? Мы с вами вынесли их в числители и в знаменатели, минус 1 за скобку, и они сократились, то есть знак неравенства не надо менять. При этом смотрите, какая штука. Единица – это логарифм 2 по основанию 2. Ну и понятно, что если вычесть логарифм 3 по основанию 2, то это, соответственно, число меньше нуля. А оно вычитается. Следовательно, вот это выражение – это х в квадрате плюс положительное число. То есть это всегда больше нуля. То есть на него мы можем тоже что сделать? Поделить. И что тогда получается? Получается у нас просто x минус 1 плюс логарифм 4 по основанию 3 больше либо равен нулю. x равен 2 и x больше либо равен 2. Все, наше решение почти что готово. То есть остается у нас что? Что x больше либо равен чем 1 плюс логарифм 4 по основанию 3, x равно 2. Кстати, вот это можно записать, если единицу представить как логарифм 3 по основанию 3, как логарифм 3 на 4, то есть 12 по основанию 3. Понятно, что логарифм 12 по основанию 3 у нас больше чем двойка, потому что двойка – это фактически логарифм 9 по основанию 3. Но опять же, х больше либо равен 2. В принципе, все. Под вот это условие попадают оба наших решения. Соответственно, мы записываем, что x принадлежит просто двойке. И, соответственно, от логарифма 12 по основанию 3 до плюс бесконечности. Все, решение готово, давайте глянем дальше. У нас есть Данила Сергеевич, он берет кредит на 4 года, каждого года кредит возрастает на 15%, это он только в рекламе так возрастает. Решил я как-то рефинансировать кредит от нашего великолепного полугосударственного банка зеленого цвета. Ну, 27% зарядили, да, вот я возрадовался в этот момент. Но это было так... Ради интереса, ради опыта, то есть на самом деле ничего не нужно было рефинансировать. Но ну, просто это к тому, что вам врут в рекламах. Не ведитесь никаких 4,5. Даже если они есть, они есть один-два месяца, а потом вам зарядят нормально. Так что вообще кредиты не берите, учитесь финансовой грамотности, читайте, не тратьте деньги на Белиберду. Чтобы Греф жил не на Мальдивах, а в Урюпинске. Вот это будет круто! Ладно, Рюпинг, на самом деле не знаю, хороший или плохой город, ничего плохого не имею, так. Просто решил немножко развеять. Да и против Грефа ничего хорошего. Ладно, говорился, ничего плохого не имею. Что у нас есть? В общем, есть кредит на 4 года, есть 15% от суммы, которая накидывается каждый год. Два года подряд отдаются только проценты. То есть понятно, что только 15% от первоначальной суммы даются, и все, больше ничего. Потом два года подряд у вас идет одинаковая выплата. Возьмем ее сразу за X миллионов. И вот нам надо посчитать, какое наибольшее количество мы можем денежек в кредит зарядить, чтобы выплатили не более 20 миллионов. Но опять же, а сколько мы всего выплатим? Если мы возьмем S миллионов рублей, это первоначальный кредит. То есть та сумма, которую мы взяли. X, например, миллионов рублей это выплата когда выплата ну выплата соответственно 28 и 29 что мы сможем расписать первые два года 26 и 27 по 15 процентов то есть 0,15 вам накидывается на s этого вы выплатили два раза потом два раза по x вы выплатили и вот эта сумма общая выплат не больше 20 миллионов то есть первое неравенство достаточно простое и теперь еще нам надо что-нибудь получить, потому что у нас две же неизвестных, а получается достаточно просто. Это именно что вы за два года выплатили весь долг. Вот смотрите, была сумма S. На нее начисляется процент, то есть к этой сумме прибавляется 15%. Вот нет, 15 S на 100. То есть что становится? Остается 1,15 S. Дальше что происходит? Выплачивается сумма X, то есть вот столько вы должны банку. Дальше что происходит? Это уже на начало второго года. И опять на нее начисляется 15%. То есть фактически эта самая сумма умножается на 1,15. Ну с учетом начисленного процента. Опять выплачивается x и все. Банку вы ничего не должны. Если здесь раскрыть, единственное 1,15 представить сразу в виде дроби. Это 23,20. То есть получается 23s на 20 на 23,20. Минус x на 23 двадцатых минус x равно нулю. Ну что мы можем сделать? Х вынести за скобочку во втором, в третьем, там, перенести, перевернуть, выразить x в общем. Чему он будет равен? Он будет равен 23 в квадрате s делить на 20 и на соответственно 43. И все, просто мы берем вот это сюда, подставляем, что у нас в таком случае. У нас с вами получается 0,3s плюс 2, ну там 23 в квадрате это 529s. И делить соответственно на 20 на 43 меньше 20. Понятно, сократить можно и привести к общему знаменателю. То есть на 43 умножить. Что тогда остается? Остается 129s до 529s. То есть 658s делить на 430. Меньше двадцати. Соответственно, S будет меньше чем восемь шестьсот и делить на 658. То есть, это тринадцать целых сорок шесть пятьдесят восьмых. Но мы не забываем, что S это целое число миллионов рублей. Значит, S максимально возможное, которое удовлетворяет этому неравенству, это 13. То есть 13 миллионов рублей у нас. Можно взять кредит, и сумма общего выплат не превысит 20 миллионов. Вот, в принципе, все решение. Дальше у нас есть окружность с центром в точке C, Она касается гипотенузы AB прямоугольного треугольника. То есть уже можно сказать, что высота данного треугольника будет однозначно радиусом этой окружности. Потому что у нас перпендикуляр в точку касания касательно, касательная. Вот C это центр, перпендикуляр оттуда это будет высота. Вот в принципе точка D основание высоты. Ну вот как я и говорил, то есть D это будет точка касания. И G центры вписанных окружностей в BCD, ACD докажите, что точки E и F лежат на прямой соответственно и G. Вот. Вот такая вот загогулина. Ну хорошо, давайте сначала накидаем наш треугольничек. Раз, два, три. Проведем высоту. Ну, вот, соответственно, это радиус нашей окружности, поэтому мы можем спокойненько вот так вот провести. Всю окружность не обязательно рисовать. То есть А, Б. C здесь Е e, здесь F, здесь, соответственно, D. Вот у нас прямая E, F. Ага, коричневые точки лежат на прямой E, G, да? Ну, то есть, у нас есть какие-то точки вписанные. Пока оставим так, это, в принципе, дальше не обязательно. И, соответственно, будем сейчас доказывать. Ну, доказываем следующим образом. То есть, что мы можем сказать? Ну, во-первых, CE, CD и CF, это между собой равные штуки, это радиусы. Есть, радиусы большой окружности. Хорошо. В таком случае, что можно сказать? Что треугольник CEF, он у нас мало того, что прямоугольный, он еще и равнобедренный в обязательном порядке. Равнобедренные, тоже себе подписали ну давайте пусть соответственно например c и 1 это бисектриса угла и при этом она пересекает как раз нашу еф в точке и 1 то есть вот она пошла бисектриска наша один здесь угол равен этому что тогда можно сказать ну у нас с вами и c равно cd c и общее угол Е c и 1 равен углу и 1 cd соответственно треугольник Е c 1 равен треугольнику и 1 cd по получается двум сторонам и углу между ними в таком случае вот здесь уголочек равен вот этому уголочку то есть угол и 1 dc 45 градусов но при этом уже у вас угол СДА а 90 градусов то есть можно сразу сказать что D и 1 в таком случае пополам поделила, то есть это бисектриса. Значит, и 1 это точка пересечения бисектрис, а раз это точка пересечения бисектрис, то и 1 это центр вписанной окружности. Вписанной окружности. А раз это вписанная окружность и центр, то и 1 на самом деле и и совпадают. Ну и аналогично для G доказывается. И вот получается, что И, G принадлежит E F. Ну только не принадлежит, а является подмножеством. Лучше вот так записать. Все, в принципе, касается гипотенозы, G. Все, в принципе, хорошо. Здорово. Теперь B. Найдите расстояние от C до И, G. Ну что такое расстояние? АС и ИЖ, это фактически высота прямоугольного треугольника ЕЦФ, то есть перпендикуляр. Как находится? Д элементарно, то есть высота в прямоугольном треугольнике находится как произведение качества в на гипотенузу. Все, давайте сначала найдем СД, то есть это будет у нас АС на СБ и делить на АБ, то есть это 2 корня из 3 умножить на 2. По Пифагора, правда, АВ найдите сначала, у вас же катеты даны, то есть это будет у нас 4. То есть корень из 3. Соответственно, ЕС ЕЦ и ЕЦФ такие же. Опять же, по Пифагора находим спокойно ЕФ. Это корень из 3 в квадрате плюс корень из 3 в квадрате. Это корень из 6. Ну и соответственно, высота в треугольнике ЕЦФ. Опять же, это будет произведение катетов. Корень из 3 на корень из трех делить на гипотенузу. Ну, можно сократить там корень из трех на корень из двух написать, или там корень из 6 на 2. Кому как удобнее. В принципе вот все решение достаточно простое. Хорошо. Дальше найдите все значения а при каждом из которых оба уравнения у нас имеет ровно один корень. А нет, вру, ровно два различных корня и строго между корнями Каждое уравнение лежит корень другого уравнения. Корнями, точнее корнями. Ладно, что у нас есть? Давайте разберемся с первым. У нас а плюс x делить на 3 равно модулю x. Ну, в данном случае самый простой вариант раскрывать модуль. То есть если x больше либо равно 0, то мы получаем вот такое выражение. То есть а равно 2x делить на 3. Если же x меньше нуля, то мы получаем вот такое уравнение. То есть отсюда a равно минус 4x делить на 3. Это первое. Дальше со вторым. То есть у нас с вами обе части спокойно возводятся в квадрат. То есть 2 в квадрате плюс 4ax минус x в квадрате плюс 12 должно равняться 2а плюс х в квадрате, то есть это 4а в квадрате плюс 4ах, ну и, соответственно, плюс х в квадрате. Правда, обязательно 2а плюс х должно быть больше либо равно нулю, то есть, чтобы равносильность была. Ну, естественно, мы можем перенести все в одну часть. У нас с вами получается, что 2а в квадрате плюс 2х в квадрате равно... 12, Ну и здесь получается а больше либо равно, чем минус х на 2. То есть на 2 сократим. х в квадрате плюс а в квадрате равно 6. И а больше либо равен минус х делить на 2. То есть это у нас окружность с центром в точке 0,0 и радиусом в корень из 6. Ну давайте посмотрим, что у нас с вами сейчас будет получаться. Здесь везде. Так. Нарисуем какую-нибудь окружность, пусть она у нас будет примерно ровная, потому что ровная это не ко мне. Так, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Корень из 6 это чуть меньше чем 2,5, соответственно, исходя из этого, можем накидать приблизительно вот таким вот макаром. То есть раз, кривовато, но ладно. В прошлом варианте я рисовал заранее, в этом варианте я поленился. Думаю, и так сойдет. Здесь должен быть парнишка из мема. Ну ладно. А вот, соответственно, наш рисуночек с вами. Один, два, ноль. В чем смысл? Сначала мы рисуем с вами вот эти штучки, то есть x больше либо равно нулю, а равно 2x делить на 3. Ну что такое 2x делить на 3? То есть если у вас равен трем x, а равняется 2, то есть это была бы вот такая вот прямая. Вот она пошла. При этом она рисуется только с учетом того, что x положительный, то есть вот эту часть ее рисовать не надо уже. Хорошо. подписали себе, что это а равно 2х на 3. Аналогично, минус 4х на 3. То есть, у вас 2, соответственно, если было бы 3, получили бы минус 4. Ну, то есть, можете посчитать. троечка вот здесь. там 4 было бы вот здесь. Это к тому, какой наклон. Ну, наклон примерно вот такой будет. То есть, это у нас а равно минус 4х на 3. Теперь, минус х на 2. Тут тоже все достаточно просто. У вас есть... Соответственно, двоечка единица, вот так идет прямая, вот это было бы а равно минус х на 2. При этом вам говорят, что а больше. То есть вы берете любое число, ну вот, например, точку с координатами 1,1 и подставляете. То есть у вас получается 1 больше либо равно минус 1 делить на 2. То есть вы получаете верное числовое неравенство. Соответственно, та полуплоскость, где лежит эта точка, нас устраивает. То есть фактически мы рассматриваем вот эту полуплоскость, вот эту всю. И в ней у нас лежит наша окружность, вот эта. То есть мы забираем только вот эту часть окружности. Давайте пока это уберем все. Так, что у нас там? Вот это все уберем, уберем, уберем, уберем, уберем. Вот. Все. То есть мы для себя поняли, что нам нужна для решения вот этого неравенства только вот эта часть окружности. Вот так вот. И здесь у нас точки закрашены. С нижней мы не рассматриваем. Хорошо, теперь нас спрашивают, соответственно, два корня уравнения. Единственный нюансик, нам бы по-хорошему найти координатки. То есть вот эту координатку, да, вот эту координатку и вот эту координатку. Как их найти? Ну, фактически приравнять, у нас же на прямые есть. То есть для начала у нас 2х делить на 3, то есть а равно 2х на 3. И x квадрате плюс а в квадрате равно 6 при обязательном положительном x. То есть надо решить вот такую систему. То есть тут все легко и просто подставили. Получилось там x в квадрате плюс 4x квадрате делить на 9 равно 6. Так, x в таком случае получается плюс-минус, естественно, 3, сколько там, корня из... 6 на корень из 13 естественно на x больше нуля то есть мы забираем только 3 корни из 6 на корень из 13 но ну, если а подставить то есть вот сюда элементарно у вас там посокращается будет 2 корни из 6 на корень из 13 то есть уже мы знаем что вот здесь у нас 2 корни из 6 делить на корень из 13 аналогично остальные абсолютно то есть мы берем а равное и Минус 4х делить на 3. Подставляем в x в квадрате плюс а в квадрате равно 6. Но рассматриваем при отрицательных х. уже. То есть тут нехитрыми манипуляциями, я уж их пропущу, я думаю, вы сами в состоянии все это решить. То есть x у нас получается на выходе минус 3 корня из 6 на, соответственно, просто 5. Значит, x это будет... Вот так, там сократится троечка, соответственно, 4 корня из 6 делить на 5. То есть вот здесь у нас с вами 4 корня из 6 делить на 5. Ну и нижнюю то же самое мы абсолютно делаем. То есть у нас с вами есть этот a а равно минус x на 2. x в квадрате плюс a а в квадрате равно 6. Ну и тут тоже, кстати, момент. Мы рассматриваем x отрицательный, потому что мы ищем для вот этого x. То есть после нехитрых манипуляций у нас получается, что x равно минус 2 корня из 6 на корень из 5. И в таком случае a равно, соответственно, корень из 6 на корень из 5. Так, хорошо. То есть вот здесь получается корень... Из 6 на корень из 5. Все. Ну, а теперь смотрите. У нас при каждом значении А будут какие-то корни. Ну, вот, например, просто от балды. Я возьму какое-то значение А вот здесь. Вот я провожу прямую. Что я получил? С окружностью у меня есть точки пересечения. Вот они. Но они не входят вот в эту желтую зону. То есть, фактически, решений пересечения с вот этой системой вот, у меня нет. Тем более, у меня нет пересечения с этой системой, потому что он с синими прямыми она вообще нигде не пересекается. Окей, я беру значение А вот это, и вот оно пошло. Уже я вижу что? Что с окружностью, то есть с первой системой, у меня есть пересечение. Вот это одно, а с прямыми нет. Пошел вот я через нолик, А равный нулю. Что я получил? С прямыми есть одно пересечение, с окружностью одно есть. Но нам с вами надо два. Ну и так далее. То есть, вот я, например, провожу прямую вот так. Раз, пересечение, два. То есть, решение вот этой системы есть. Два корня, все круто. А с окружностью только один. И вот теперь смотрите. Вот я провожу раз, два. Что я получаю? С окружности раз корень, с прямой два корень, три корень. То есть, четыре корня я получил. Но... Я не получил чередование корней. Но как только я приведу выше вот этого значения, но ниже вот этого значения. То есть, например, вот так. Что я получаю? Раз корень, два корень, три корень и четыре корень. То есть, я получил по два корня, но при этом получил чередование корней. Именно у уравнений. Вот и все. Соответственно, можно уже сказать, что а принадлежит от два корня из шести на корень из 13 и делить все это хозяйство на 4 корня из 6 а на 5. И обозначение, значения, естественно, не ходят потому что там по 3 корня будет и совпадение корней. В принципе, давайте дальше. У нас есть трехзначное число, соответственно, оно меньше 700. Поделили на сумму его цифр и получили натуральное число n. Может ли 64? Ну, Тут просто, знаете, сразу... Можно написать «да». Почему? Элементарно 640 делить на 6 плюс 4, то есть на сумму цифр, будет 64. То есть, да, возможно, пример привели, этого вполне достаточно. Просто настолько очевидный пример, что я даже не выводил. Когда задание увидел, сразу же у меня решение пришло. Теперь пункт «Б». Может ли равняться 78? Тут надо будет посочинять. То есть возьмем, что натуральное число это у нас 100а плюс 10b плюс с, Естественно, а, b и c это цифры. А там у нас цифра больше единицы, меньше 7. Соответственно, b и c от 0 до 9. И что мы получаем? Мы получаем, что сумма цифр это а плюс b плюс c. Вот мы поделили условно и вышло у нас 78. Естественно, мы можем крест-накрест перемножить условно и выразить а. Что получается? 22а, ну пока не а выразить, 22а. Это 68b плюс 77c. А вот смотрите, 22 умножить на а, то есть четное на а, однозначно даст четное число. Это тоже четное число. И чтобы в сумме вот с этим мы получили четное а, ну четное 22а, то c тоже должно быть четным. Все четное. Ну, давайте перечислять. Если c равно 0, что мы получаем? Мы получаем, что 22 а равно 68b, отсюда как бы а uh, равно чего там 34b делить на 11, и чтобы а было натуральным, то b должно быть кратно 11. Естественно, такое невозможно. Потому что, ну, может быть, конечно, b равно 0, но тогда а равно 0 и трехзначное число мы не получим. Если c равно 2, тогда что мы получаем? a равно 34b плюс 77 и делить на 11. То есть это 34b делить на 11 плюс 7. То есть уже больше 7, а у нас число меньше 700. То есть нет, невозможно, ну а дальше смотреть нет смысла. Потому что чем больше будет c, тем больше будет a. В. Наибольшее значение может принимать n. Но опять то же самое. Что у нас? У нас есть что? 100 а плюс 10b плюс c делить на a плюс b плюс c равно n. И оно должно вот быть максимально возможным. Когда оно будет максимально возможным? Но оно будет максимально возможным, когда b и c будут минимально возможными. Но они не нулевые, то есть это будет единица. Почему так? Ну, вообще, на самом деле, достаточно просто взять. вот, то есть, Если вы захотите это доказать, доказывается это все очень просто. Просто возьмите, вычтите. То есть, 100а плюс 11 на а плюс 2. То есть, посчитайте, приводите к общему знаменателю. Общий, там, и при значениях а, б и с больше либо равные единицы, то есть, ну, при условии задания, сделайте оценку там однозначно получается что минимальное значение будет при минимальных, о, максимальное значение у нас будет при минимально возможных BC. Хорошо в таком случае что мы можем сказать что n в нашем случае меньше либо равно чем 100 а плюс 11 делить на а плюс 2. Ну понятно что если мы BC будем брать больше n будет у нас уменьшаться следовательно но ну если тут целую часть выделить чтобы то есть 100 а плюс 200 чтобы делилось на а плюс 2 плюс вот у нас было с вами плюс 11 а мы плюс 200 то есть мы фактически должны вот эти 200 -то убрать то есть вот так написать потому что 200 я с башки то взял соответственно надо как-то это компенсировать то есть будет 100 минус 189 а плюс 2 то есть, наше n меньше вот этого числа. При этом, какое максимально возможное a у нас с вами есть? Ну, у нас число меньше 700. Соответственно, максимально возможное a при данном условии это 6. Значит, n меньше либо равно. Понятно, почему мы берем максимальное. Чем больше вот это число, тем меньше вот это число, и тем больше вот это число. Простые рассуждения. 100 минус 189 на 6 плюс на 8. Но тут надо посчитать просто-напросто. Это получается 76,38. По То есть n у нас меньше, меньше либо равно 76. Начинаем проверку просто. Проверка. То есть берем прямо n равно 76 и начинаем манипуляции, как были в пункте b. То есть 100a плюс 10b там, плюс c равно. 76а плюс 76b там плюс 76c. Что у нас получается на выходе? На выходе у нас получается, что а будет равно 33b плюс 75 и делить на соответственно, 12. Ну, в данном случае получается, что b больше 9. Выходит, соответственно, да? Хотя, секундочку, посчитаем. Не, неверно. У нас а будет получаться больше либо равно 9. Вот. Что невозможно. Ну, тут как бы сокращается. Элементарно подставьте b равное 1 и получите, что а равное 9. Естественно, если вы больше b, чем единицу будете брать, а будет еще больше. Но у нас уже не удовлетворяет условие, что а меньше 700. Соответственно, берем 75... Принцип решения не меняется. То есть если мы 75 подставим, у нас получается, что 25А равно сколько там, 65B, насколько я понимаю, да, плюс 74C. Но ну, в таком случае C кратно как минимум 25, что, естественно, невозможно. Главное, чтобы я посчитал правильно. Так, 100а, соответственно, 75, 75 минус. Да, все, вроде верно посчитал. Теперь, ну, берем 74. Что в таком случае получается? Получается 26а равно 64 б соответственно, плюс 73c. Ну, что тут опять же? C должно быть четным. То есть 0 быть не может по условию, то есть у нас не нулевые значения. Соответственно, мы там подставляем c равное 2, например, получаем, что a больше 8. Значит, такое тоже невозможно. Окей, берем n равное 73. Что в таком случае у нас выходит? У нас выходит, что a равно 7b плюс 8c и делить на 3. Вот здорово, кстати. Если b равно c равно единице, то мы получаем, что a равно 5. То есть наше первоначальное число 511. Проверяем. 511 делить на 5 плюс 1 плюс 1 дает 73. Дает, дает все здорово. Значит, вот у нас наибольший возможный вариант. Вот, в принципе, разбор всего задания. Ну и разбор всего варианта. Если вам понравилось, не забывайте про лайки про подписки это очень помогает продвижению канала если вы напишите комментарий даже просто спасибо это также ранжируется также смотрится ютубом, он смотрит говорит о круто человека можно продвигать вот и все на этом все дорогие друзья до новых встреч